В период аудитории 1 января в 5 утра сразу после празднования Нового года 2023 -го пройдет интересный турнир Беллатр против Райзена. Ну, такие соревнования на, на моей памяти они, на моей памяти нету. Я думаю, что это вообще в первый раз. Но сойдутся одни из лучших бойцов двух промоушенов. В этом видео хочу рассмотреть главный бой с Нового карда турнира в легкой весовой категории между Эй Маки и Роберто Де Соузой. Робер, Робертом Де Солзе. Э, Л. Джей Маки, 27-летний боец из США. Провел он 20 боев, 19 из которых одержал победы. Но ну, это достаточно э, молод, молодой возраст для бойца, но, тем не менее, в этом возрасте он уже был чемпионом билатор в полулегкой весовой категории, отобрав титул у э, именитого Патрисия Питбуля Фрейре, э, словив того на ошибке в первом раунде и проведя удачную гильотину. Ну, это таки воспитанник школы Билатер провел все свои профессиональные бои в этом промоушене. Интересный факт про Элджея Маки то, что он является потомственным бойцом ММА что ли, как это еще назвать. Его отец тоже выступал в Билатере, и в 2019 году они оба выступали на одном турнире билатор оба победили. И при этом оба победили досрочно. Шоу он без единого поражения, но в реванше с Питбулем потерял а, свой пояс, проиграв решением судьи. является он а, универсальным бойцом, базовым борцом, который от боя к бою сверша... усовершенствует а, свои навыки как стойки, так и в партере. имеет он достаточно хорошую карту, которая хватает а, на проведение пяти раундов, не говоря уже 3 трех раундовых поединке. Отличные антропометрические данные имеет, является он финишером, 13 из 19 своих боев закончил досрочно. Ну, можно сказать, что вот последнее время, ну, последние его бои крайне все-таки больше доходили до решения. Вот. Роберто де Соуза 33-летний боец из Бразилии, провел в профессионалах он 15 боев, 14 из которых одержал победы. Является он чемпионом организации Райзен в легкой весовой категории. Имеет он отличные навыки в борьбе и партере и отлично умеет пользоваться этими способностями. Все свои бои Соуза закончил досрочно. Работа в стойке у бразильца заключается в поиске удобного момента для перевода соперника в партер. будь он сверху или снизу, он хорош в обоих позициях. Пока сложно что-то сказать, так как бои соузы только в двух случаях переходили за экватор полного времени. Но ну, это были трехраундовые поединки. Вот. Ну что побоя в энтроприметрии рук небольшое преимущество будет на стороне Маки размах больше на 4 см, но это не будет иметь особого значения, учитывая, что стойка ЛД на порядок выше, чем у Роберта. Роберта. Uh, уровень позиции также выше у Да, в борьбе и партии преимущество явно будет на стороне бразильца, хоть Макке uh, имеет хорошие навыки в этих аспектах, все же они не дотягивают до уровня соузы. Но в функциональной подготовке считаю, что преимущество будет на стороне ЛД. Вопрос, будет ли оно иметь значение в трехраундовом поединке. Mm, вот. В uh, построено списке соузы есть одно поражение. Джонни Кейсу но ну, он его закрыл в, в крайнем бою, но, тем не менее, в нем он э, не был не нокаутирован, не засобмечен, и оно не было по решению судей. Поражение реально не, непонятное недоразумение, я даже не понял, что там случилось. Он, э, Роберт, с, Роберт схватился за глаз, упал, и судья помахал руками. По мне, там был тычок в глаз, который судья просто не заметил. Ну, а с другой стороны, так как апелляция не была подана соузой, возможно, была сломана орбитальная кость, но там не было пропущена настолько сильная плюха, сильный удар от Джонни Кейса. То есть там был какой-то перкод, не сказать, что он сильный. Ну, ладно, тем не менее... Что есть, то есть. В принципе, Созу уже роняли в его боях, но как, допустим, с тем же Ливерой против Паре, Чендлера или Гейджи, оппонентам не хватало навыков, чтобы завершить бой на земле, в отличие от того же Махачева. Если Маки уронит Созу, хватит ли ему навыков там удосрочить бразильца, тоже вопрос. Сложно ставить на чью-либо победу в этом бою. С одной стороны, у Маки больше рджиков, и позиция выше. Но я посмотрел бои Соузы. ну, блин... Не знаю. С одной стороны, что можно сказать, Соза очень вязкий борец. Если он зайдет в клинч и после проберется в тот же парк, то вполне может закончить бой. Вот. Ну, с другой стороны, может, и не дойдет до борьбы, учитывая хороший тайминг, футборк и скорость Маки. Вполне может Маки его не подпустить и просто тупо удосрочить. Ну... Но... Мне кажется все-таки, что тут все решится в первой половине боя. Оба финишера, Соза, Ну, Соуза нет вариантов размениться с Джеймс в стойке. Два варианта у него есть. Или он улетит в стойке в нокаут, или полезет в парт, где уже решится, чего джиу лучше. Я думаю, что все-таки Соуза выберет второй вариант. Есть смысл присмотреться к тотал меньше или третий раунд не начнется. Все зависит от коэффициента в расширенной версии ставок, которые еще не выкатили. Кто верит в джитсу соузы? в принципе и 2.9. Коэффициент, который на сегодняшний день дают на победу Соузы. Соуза неплохой вариант. Но если уже ставить на бразильца, то я бы присмотрелся на его победу с обмишином. Я думаю, там кэф будет гораздо интереснее. Ну, это же мое видение обои. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно за день, а то и за два варианта ставок на этот а, или на другие бои турнира, которые мне интересны. Но я по ним не видео обзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube канал. Сразу делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока.